Как избавиться от депрессии и стресса? Поможет нам сахар. Да, сахар вреден, но у сахара также есть польза. Она дает хорошее настроение. Я с детства употребляю много сахара и поэтому я улыбаюсь на каждом шагу. Он стимулирует выработку гормонов удовольствия, серотин, серотонина и дофамина и повышает настроение. Прочитайте задом наперед десерт, вы увидите слово стресс но это одна сторона медали. У сахара также есть очень много вреда, хотя я на себе ни одну еще не заметил. Переизбыток сахара гарантированно повлечет за собой неприятности вымывание витаминов группы В, что чревато депрессией и плохим настроением, и кальция. Зубная эмаль станет более тонкой, а кости хрупкими, и это может стать причиной остеопороза и переломов. Большие объемы сахара приводят к тому, что вкусовые рецепторы со временем глохнут. Человек все чаще делает выбор в пользу сладких продуктов, а это быстрый путь к ожирению, спутниками которых станут высокое давление и проблемы с кишечником. Кроме того, резко повышается инсулин, гормон поджелудочной железы, что грозит сахарным диабетом. Далее вы сами решаете отказаться полностью от сахара или же употреблять сахар, но в меру, или же оставить все как есть. Ну если отказаться от сахара, то как справиться с депрессией и стрессом? Сахар также содержится в фруктах и овощах, так что вам хватит обычных фруктов, чтобы оставаться в хорошем настроении. А теперь давайте узнаем, как изменится ваша жизнь, если вы откажетесь от сахара Два дня спустя. Улучшится пищеварение и работа кишечника. Вы заметите, что настроение стало ровным, поскольку не будет хаотичных поступлений глюкозы извне исследовательно резких скачков инсулина, которые провоцируют тревожность и раздражительность. 7 дней спустя Улучшится состояние кожи, ее тон, упругость и эластичность. Качество сна станет выше, поскольку сахар провоцирует выработку кортизола, стрессового гормона, который вызывает бессонницу. Вы будете быстрее засыпать и лучше высыпаться. 10 дней спустя. Вы похудеете на 1-2 килограмма без дополнительных усилий. Из-за сахара в организме задерживается жидкость. Если вас беспокоило высокое артериальное давление, то оно снизится, поскольку упадет холестерин в крови, а вслед за ним нагрузка на сердце. Месяц спустя. Через месяц уйдут 3-4 килограмма веса, исчезнет бессонница. Улучшится активность мозга в целом, поскольку потребление сахара затрудняет межклеточный обмен информацией. Нормализуется гормональный фон. Улучшится иммунитет. Ваша норма сахара. Если вы не считаете нужным отказываться от сахара полностью, учтите, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, считает взрослому человеку без ущерба для здоровья можно съесть 25 граммов сахара в день. Это примерно 5 чайных ложек максимум который можно себе позволить 50 граммов. Для детей норма меньше 15 граммов. Норма сахара 24 килограмма в год на человека, но на практике цифра почти в два раза больше 40 килограммов. Сахар который содержится в переработанных продуктах также необходимо учитывать. Если вы хотите узнать, укладываетесь ли вы в ежедневный лимит или нет, то изучайте этикетки. Вполне может быть, что съев один творожный сырок, вы уже превысили норму потребления сахара за день. А если вы хотите прожить каждый день в хорошем настроении, то каждое утро постоите перед зеркалом и смейтесь 5 минут. Эффекта будет больше. Видео было полезно и поэтому поставьте лайкосик и оставьте комментарий. Всем желаю удачи и успехов. Всем пока!